Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкченнел, мы продолжаем проходить игру под названием Fight Night at фредди Security Breach. В прошлой серии мы помогали Фредди, потому что он сломался, его колбасило, короче, ему очень плохо было. Но потом он решил сам прийти, не знаю зачем, он мог бы, в принципе, подождать чуть-чуть, Мы ему принесли бы все нужные материалы, там, починили бы его. Но нет, он решил сам и, короче, его утащили куда-то в лабораторию. И теперь мы будем его спасать. Вечно все из-за Фредди какие-то проблемы у нас происходят. Вот все время вот так вот. Еще с самого начала. Ну да, ладно, в принципе. А, в этой серии мы, да, его должны будем спасти из лаборатории вытащить, как я уже сказал. А, я... все садитесь поудобнее. Я всем желаю приятного просмотра и начнем. На конце. Тут сейчас краб будет бегать, да? Он же вроде сейчас должен сюда прибежать, да? Крысы? Там пищат крысы, нормально? Во, я же говорю. Кто-то бежит за мной. А, вот он. Все, разворачивайся, да. О, Во, теперь вот этот будет... Вот это железятка будет Робот Ну что помер что ли А ч за хрень Он же в прошлой серии вроде работал Он что-то уже все закис Ладно, батарейка села наверное Так, подожди Сюда нам вроде А сохранимся на всякий случай. Хотя нет смысла, наверное. А зачем сохраняться? Мы же тут близко вроде. Ну я не знаю, что сейчас может произойти вообще. Так, нам вроде сюда. Да, тут вроде Чика бегала. Сейчас с пиццерии. Ну это, короче, еще очень давно. Венеса. Я и так дошла. Чего? Is... А вон Фредди, он is... На допыте, yeah. на допросе. Оказывается, нет нашей системы. В смысле? Какая досада. Если вернешь моего голову на место, я постараюсь его найти. Кого? Меня? Фредди, ты чё? Я думал, он... мы дружим. В смысле? Он оказывается агент ФСБ. Смотри. Он все время раз и с нами был, чтобы нас найти. Но я не понимаю, зачем мы просто с ним ходили все время. Он бы мог сразу нас спалить, в принципе. Это по умолчанию. Что? В смысле? Так это вообще не его голос был. Ты на свалку? Чего? Монти будет вести со шоу какое-то. А, вот этот крокодил-наркоман. Так, аккуратненько. Не оставляй меня. Ну сейчас я приду. Нет, закрыли Фредди. -мо! Надо его реально спасать. Ага, нельзя. А как? В смысле нельзя? Можно. Открой двери. Так, я не понял, что за хрена тень. Как не к нему зайти-то? Завершите обслуживание Фредди. Да, я завершу сейчас, только я не могу зайти. А, уже могу. О, здорово. Блин, реально его пытают, походу. Автомат какой-то. Добро пожаловать в воде часы. обслуживания Выберите необходимую процедуру. Улучшение чики, улучшение силы. А кого силы улучшения? Водите, чтобы продолжить. Мы его улучшать будем сейчас? Модернизировать? А, планы этих обслуживания сейчас я ф, э, функционирую намного более. Лучшая ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Немножко поджарился, да. А можешь вернуть мой голову на место. Так она вроде на месте. Так она на месте. А, просто подключи проводателю и будьте осторожны. Честно, немного не в себе. Да ты не в себе уже с прошлой серии, потому что хрень творишь. При возникновении через ситуацию, защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников, выполняется отключение защитных протоколов и аниматроника. Хоть этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. А уйти тоже уже не могу, уже поздно. Если я совершу ошибку, будет плохо. Для успешного подключения головы, Фредди повторить... Нас что-то повторить надо. А, ну вот это было. Не понял. Ч ⁇ -то Фредди с ума сошел, походу. Меня взял, поймал. Так, вот это. Все. Голову подставили. И шапочку. Идеально. Просто идеально. Шапочка идеально. это самое главное. Голову идеально. можно было не ставить идеально. даже. А, теперь проведите что-то там, завершающее диагностику. Окей. Сейчас проведем. Ну, допустим. Тин-тин. Я запомнил. Зеленый. Так, зеленый, синий, желтый. Зеленый, синий. Зеленый, синий, желтый, зеленый. сложно вообще. Первое сложнее было, просто я не понял, нифига. Отлично на работе, Фреда. Фредди полностью исправил готов к участию и большому шоу. Нифига себе. Ты готов? Давай, пошел. Что-то он не готов, по-моему. Он что-то вообще ему похреново. Он даже уже не разговаривает со мной. Может, ты зря еще нашел вот это? Его уже готовили? Или... Мне кажется, ему рано еще нашел уйти. Ну если... Завершай. Все? Нормально? А здесь только все... О, уже три часа, кстати. Есть кто нибудь поможет других ботов. Так, я завершил. Яркий свет направленный нам в глаза приводит к рекламе э, сбою, полагаю фразер, бластер или фас что ты там сделаешь? А, фразер, бластер можно выиграть в бла... ну нифига себе, камера частенько конфискируют на территории Гольфа Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы, обычно Чика раздает билеты именинником, заклинив в ее в зеленую комнату в комплексе Рок, так она у меня убьет. Воспользуйтесь заслуженным лифтами в задней части помещения они ведут комплекс Рот ЗВЕЗД. А, похоже, что они все отключены за... Все, понятно, нам хана, мы ничего не сможем сделать. Картинки, да сохранялка здесь! Да мне плевать на эти к к комнаты, мне сохранялка нужна. <служивание> <служивание> Григорий, это детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил вред. Я причинил бы, потому что они меня всю жизнь поганяли. Что, они всю жизнь... Конечно! Они получат. Я уже все, кстати, забрал. Там нишки были. Это должно быть какое-то объяснение. Они способны навредить костям. Они навредили мне уже 8 раз. В смысле? Не навредить они не могут. Какой? В смысле? Они навредили мне давно уже. В самые самой первой серии начали вредить. Вредители сраные. Ну конечно. А куда идти? Чика, Монти, я так понял, да? Э -э, Рокси, наверное, и Фредди. И куда идти? Я не в курсе. Ну тут вроде путь зеленый. Значит, в зеленый надо идти. Да я видел, охранница сюда пошла вроде. Да, она сюда пошла. Значит, есть выход. А куда нам? Вверх-вниз. Я, я забыл уже по заданию надо, что. Я не знаю. Куда они ведут? Вверх, вниз. Ну давай вверх поехали. фиг его знает. Ну блин, откуда я знаю, серьезно? Мы тут один путь только наверх и вниз нету. Ну, по заданию просто найти его надо. Вот, видишь, комплекс рок звезд. А где он, я не знаю. Не сказали. Ищи сам. Тут в этой игре все надо самому делать. Никто тебе ничего не поможет подсказок очень мало Но даже вот эти которые я находил всякие сообщения я даже не знаю в чем прикол их какая-то тревога улучшение чики но это не то мой сегодня вечером что-то было может домой поедем Эй, что-то стрёмно я не хочу сюда идти мне страшно я вот такие места ненавижу камеры то камера стоп удобно должна быть нет камеры найти билет на вечеринку кто там кашляет? Кто рыдает? Кто-то плачет. Я не хочу туда идти, я, я этого боюсь вообще. Кто там плачет? Я не понял. Собра... Соберитесь. Плачет там кто-то, бляха. Я не могу проиграть. Можешь! Кто плачет? И ч? Нафига ты зашел? Кто? Кто я? В смысле, кто я? Чё я такой большой? Стоп, подожди, кто я? В смысле? Найти билет. Как, какой? Кто я вообще такой? В смысле? Я по камерам могу под. Я высокий, смотри какой, я уже точно не пацан. Окей. Там кто-то меня хочет убить. Нет. Я не выйду. Меня хотят убить, я не пойду никуда. Это нет моей вины. Так а есть! Как это нету? Есть твоя вина, потому что ты меня хочешь убить. Падла ты такая. Роксянская. Ой, блин. Что, убираться из комнаты? Я считаю свой, я свой, пацаны Девчата, все, я свой Пока захоронялки нету У охранницы, надо сваливать Ой-ой-ой, ой ой я думаю тут ничего хорошего не будет Это Рокси, да? Ой-ой-ой, то есть Монти Но этот Монти, я знаю его Он не такой уж хороший А куда мне-то идти? Я вообще даже не понимаю, кем я стал Я кем-то стал, вот серьезно. Ну, мне походу туда вы в по полной конечно я тоже влип потому что я каким-то встал и не понимаю кем каким-то могут здоровым чуваком ну вас нахрен я пошел к себе ешь фредди правильно о начало вернулись красиво и чё Вы серьезно ну ладно сохранимся хотя бы кстати, я, по-моему, отсюда и вышел, по-моему. В смысле? Ты что вылез? А, я Фредди, серьезно. Я Фредди, прикиньте, я Фредди. Охренеть. Начало вернулись буквально, первую серию. Ну окей, а мне по заданию надо найти какой-то билет. Ну, в зеленой комнате. Все, к чики пошли. Сохранились и к чики погнали. Все, к чике. Надо зарядиться, кстати, еще. А тут подзарядка есть? У него комнате должна подзарядка быть. Как это? Нет. Никуда не выйду. У меня зарядки нету. Он сейчас разрядится прямо здесь. А что я сделаю? У него зарядка вообще не держится. Ты бляха, ты что меня пугаешь-то? Что меня Фредди сожрал? В смысле? Ты что, Фредди, с ума сошел? Э? Короче, в прошлый раз что-то Фредди с ума сошел, походу. Уже пятый раз. Ре взял нас сожрал, пошел, у него зарядка закончилась. А он взял, нас сожрал, и походу зарядка у него пополнилась. А, все, выходим, выходим. Фредди не пролезет, он же гигант. Я, я же забыл. Все, Фредди, прощай, оставайся здесь уже. Хотя настоящего Фредди нет, наверное. Он же не разговаривает с нами. Значит, это не настоящий Фредди. Но нам, по сути, сюда надо. Так, я точно не помню, куда. Направо, налево. Да вроде направо. Там что-то сохранение есть. Мы сохранялись недавно, так-то я не знаю. Ну, сохранимся, что нет. Все равно, Фредди сюда вести тоже не так легко, на самом деле. Потом тут какие-то могут опять быть монстры. Кто-то ненавидит людей, ну, детей. Но это зря. Я тоже ненавидит тогда. Теперь понятно почему. У меня родителей нету. Пусть она родителей украла. Чтобы мне все испортить. А что происходит? А что так темно? А, мы пицца плей, кстати, пришли. А. Что? Подожди. Как? Эх, ладно. А нам куда вообще надо? Блин, опять сюда пришли. Зачем? Я это место ненавижу вообще. Блин. Да не, нам туда, скорее всего. Здесь, по-моему, нечего делать. Вообще нечего, вообще. Ну, сохранялка есть только. Это радует. Бесполезно. Зачем мы сюда пришли опять? Непонятно. Пришли, так пришли. Ладно, в принципе, по заданию надо. Так, роботы, вы чё? Ну-ка, аккуратнее. Чё там у нас? Куда нам идти надо? Так мы не нашли билет. Нафига мы сюда пришли? Так, короче, все нормально. Мы пришли куда-то в бар, походу. Или в кафешку какую-то. Вон тут чипсы лежат. Можно выпить, в принципе, расслабиться. Но мы не будем это делать, потому что мы на работе. Наше задание сейчас э -э, спасти Фредди все-таки до конца. Нет, я не буду, нет. Это очень стрёмно. <гас> Уборщик. Ёбрацтэ. Так, надо уборщика обмануть. Так, иди в другом месте. Все. А я куда пошел? У меня нет никаких отображений, я не знаю, куда идти. Я сейчас пришел сюда. А нафига я сюда пришел? Я не знаю. Well done, Gregory. Отлично, Грегори. Ты добрался до восточного зала в автомата. отлично, ничего нету. Ты можешь попасть в призовой уголок через комнату охраны. Найди дверь со значком пропуска. При какой? А где? Какая дверь? Так, мне надо этих охранников пройти, потому что они меня задолбали. Так, а куда? Тут же вообще бесконечные эти игровые автоматы. Ни, ни конца, ни ничего, ни края. Там туалет, по-моему. Так, ушел отсюда. Ай, бляха, ты что делаешь? Мразь! Вот, че, оторвался? Серьезно? Она что, настолько глупая, Ой, Бля, а че ты меня так пугаешь-то, а? Вроде бы ничего стрёмного то не было особо, но уже было. Но я не понимаю, где комната это? Ну, в смысле, ну вот она уходит теперь здесь. Круто, вот я где-то здесь сижу. Типа я здесь. Мне надо как-то вот сюда пройти. Да охренеть, это невозможно. Я вообще вот здесь, а где я вообще нахожусь? Ну нафига я спрятался, а? Ты потерялся? Нет. Ну хотя да. Я немножко потерялся, действительно. Я уже даже не знаю, куда мне идти. Она где-то здесь. происходит. Охранник. Аккуратно. Там какая-то дверь. Он сюда будет ехать? Да. Вот говно такое. ой ой ой ой, -ой иди в жопу. Не сюда Куда я иду вообще? Что за хрень? Что это за ловушка? Я правильно пришел? Я не понимаю куда я хожу вообще Но я надеюсь я правильно пришел Потому что сохраняться я просто так и не буду где я? Я вообще неправильно, по-моему, пришел. Я вышел. Ой-ой-ой. Какой пацан? Это... Куда я пришел вообще? На хрена я сюда пришел? Это... А, хотя нет, нет не нахрена Все правильно, я пришел правильно. Только мне надо здесь продержаться будет, наверное, какое-то время. Я помню, это же самые и ФНАФ. Это те, кто играли, поймут. Да-да-да. Это самое-самое начало, самые первые ФНАФы. Просто надо следить по камерам. И смотреть, короче. А, камеры? А где? Какие камеры? Это не те. Да я знаю. Захранить, пока. Конечно, я спокоен. Я могу отключить сигнализацию некоторое время Да быстрее давай, включай уже Они же сейчас придут, налетят все Ой-ой, это плохо Он тут уже смотрит, падл такая Куда зайти? По-моему он сюда зашел Да закрой вот эту дверь И эту На всякий случай. Он где-то здесь ходит, я просто чувствую. Да иди ты в жопу со своей помощью. Вон он ломится, падла. Он ушел. Ну кто-то сюда идет. Сколько времени у нас? Две минуты, вы ч ⁇ Я же умру, я не выдержу. В смысле, у меня времени не хватит. Это невозможно. Подожди, в смысле. Как две минуты-то? Я не думал, что это так долго. Подожди. В смысле, две минуты. Так, блин, я не могу. Так, открывать двери. Пока никого нет. Ой, бляха, есть! Есть! Падла! Я же не знал, что он там прям будет! Говно такое! А ну ка, не бойся. Как не бояться, если тут все со всех сторон тут на тебя? Вот вы бы не боялись? Ну, там пару секунд осталось буквально. Фредди, давай, помогай, пожалуйста. Все. Продержался, офигенно. Да я вижу, третьи попытки только. Все не так уж плохо. В смысле неплохо? Они только что открыли дверь. В смысле неплохо? Ты придурок что ли? Плохо. Лоха. В смысле? Как это неплохо? Плохо? Нет! Плохо все. Плохо мне. Фух, бляха. Вы что творите? Дикие звери. Ну, в принципе так и есть. Ух ты, ёпта. А что делать? А я так и билет не нашел, кстати. Воспользуюсь лифтом? В смысле? В смысле? А по заданию мне что сейчас надо делать? Я типа все выиграл, да? Все ноль, время, ноль. Я могу выходить. У Вы меня не имеете права вообще трогать. Но нет, имеют. Так а где не ходят-то, в смысле? А мне куда идти не он ходит вот он видишь тут ходит а -а -а, подожди разве не отсюда я пришел что это такое типа я продержался я молодец что мне дальше делать фредди ты чё заглох давай говори дальше я ему что-то пропустил Вроде нет никого. Выход. А вон Монти, кстати. У меня жопа сейчас будет. Так, надо сваливать. Я не знаю, зачем я вообще там сидел. В этой комнате. Я вообще ничего не запутался. Что делать? Ой, ёпта! Кто это? Да в смысле? Как? Я там не было. Ооо, все. Так, сейчас мы пойдем к другому пути. Потому что тот неправильный был. Так, надо добраться назад, снова. Прямо назад, куда, откуда мы пришли только. Потом там что-то будет. Но я уже забыл, как я проходил сюда. Реально, забыл. Ну, типа, вниз надо спуститься, да? А как я сюда пришел? В этот бар, я уже забыл. Серьезно. Нет! Нет! Нет, я сказал! Нет! Еще раз нет! Никуда ты не едешь. Так, вроде бы я отсюда приходил. Да, уборщица, что-то такое было, я помню, да. Сохраниться можно еще. На всякий случай. Чтобы не перепроходить опять это все. Я там... Так, не надо лагать. Ага, ну можно, в принципе, спрыгнуть сразу же. Почему бы и нет? Что, никого нету, что ли? Как это так-то? А где все? У меня мебели не прорисовалась. Не, ну в принципе, не, не страшно. Все, поехали. Нельзя? То да в смысле нельзя, почему? Вон лифт стоит, едь сколько хочешь себе. Какие проблемы вообще они странные лифт стоит бездействует для кого так монти еще до сих пор здесь ну хотя бы нету рокси чикси там это уже хорошо хотя нет чего хорошего они тоже меня могут не, не так так же взять напугать найти так я что-то. А я, я делаю на главной сцене вообще? Подожди, я вообще, по-моему, оттуда приходил или нет? Так, постой. Постой. Не уходить. Куда идти вообще? Да не, я точно не туда. Вот туда. Я оттуда вроде приходил. Ну, странно, конечно. А что тут играют? Это типа муляж их или чё? Или это так сделали на прожекторе? А, ну, кстати, на прожекторе, да, могут так сделать. Технологии уже дошли до этого. Но все равно непонятно как. А, вот, вроде сюда, да. Мы же через терминал тут шли. Закрытый причем. Стрёмный терминал, да, я помню его. Поломанный что-то вообще. Ну, такое, конечно, если честно. Сохраниться? Давай, сохраняйся. Но, ну, возможно, уже дойдем там в следующей серии. Возможно. Потому что сейчас как-то не хочется особо. Я даже не знаю, что там будет вообще. Там вот какой-то трэш опять начаться. Возможно. Так, вроде Фредди тут должен меня ждать. Я не путаю Ёпта А чё так темно? А где Фредди? Э? Это чё за приколы? Где Фредди? Не понял Так, а где Фредди? Это уже не смешно Тут Фредди должен быть, по сути. А, все, я Фредди. Окей. А куда нам? Это Монти. А зачем мы к Монте пришли в гости? Нам надо у Чики вроде билет этот брать, да? Там же по заданию надо, по-моему, найти билет Чё в зеленой комнате Чики. Это не зеленая комната, и не Чика, вовсе. Это Чика, но это не зеленый билет. Так куда ты, пол... куда ты, в... в смысле? Э, алло. В смысле? Ты что у меня подарок засунул, придурок? Я сейчас вылечу. Ага. Помоги мне, пожалуйста. Ты что на тело, придурок? Ну зачем ты это сделал, придурочный? Ты придурок. Все, приехали. ага ну ты дебил потому что ты должен спать да да Фредди тебя сейчас Луна второй раз украдет все он дебил вот спасибо скажите вот этому Фредди все приехали все-таки в следующей серии будем это все проходить дальше не знаю Луна убьет нас не убьет но это не важно все равно я уже выбраться не смогу на жаль все он застрял просто подарок подарок меня заснул и все красавчик ну ладно в следующей серии уже узнаем что там будет дальше куда мы убежим но по сути мы должны вернуться обратно там что-то уже открытие вот этой билетом и я уже не знаю что там будет все узнаемся все, все в следующей серии тогда пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте вступайте в дискорд сервер покупайте спонсорную подписку чтобы получить больше а, возможностей и вы дадите мне таким образом мотивацию снимать видео чаще и качественнее все ссылки в описании под видео, заходите, вступайте, спонсируйте, так раз делитесь видео с друзьями, я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующих там, обзорах, и всем пока-пока.